итак всем привет дорогие друзья с вами бананван и сейчас я вам покажу как установить датапак для начала нам придется его скачать я уже это сделал итак сейчас посмотрю ага он должен распаковываться а точнее не распаковываться кстати это мой датапак да вы можете его скачать перейдя по ссылке в описании закидываю сюда данный сип архив и сейчас нам надо перейти в сам Майнкрафт. Итак, перейдя в Майнкрафт, мы должны прописать команду релого. Соответственно, у вас должны быть включены читы. Отлично. И сейчас можем проверять. Для крафта нам нужно 8 булыжника. А также а, любая рука. Проверяем. И у нас все работает. Итак, надеюсь данный видеоролик был полезен для вас. Все ссылки вы найдете в описании. Вы можете перейти в наш дискорд сервер, пообщаться со мной, задавать вопросы по командам, командным блокам и также датапакам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здесь будет еще очень много интересного. Всем удачи!